Поздравляю вас всех с 1 мая. Для, Спасибо тех, кто, вас для, тоже. Тех, для тех, кто живет давно на этом свете, это праздник мира труда и мая. Поэтому, чтобы... Пусть везде будет мирно, пусть у нас будет возможность работать спокойно. Вот, пусть... Все это быстрее сбудется. и да, а, с праздником. С праздником, да. И поздравляю вас с тем, что мы закрыли апрель. Ура! Он закончился а, этот месяц! Апрель закончился. Вот. Начался май. Поэтому, поскольку сегодня первое число, всем обязательно. Обязательно подвести итоги прошедшего месяца и планировать предстоящий месяц. Сразу скажу, что мы с вами сейчас проходим не самое простое время. Да? У нас как-то этих непростых времен много собирается, но зато это вырабатывает определенный иммунитет. нет непростое время. Да, да, да, да. Ну, с какими-то промежутками, когда мы можем сделать вдох-выдох, да? И для тех, кто проживает этот период впервые, я сразу хочу сказать. Что? Чтобы вы не переживали по этому поводу, они, эти во, при, периоды да. кризиса заканчиваются рано да, или поздно. Да. Так. Вещи вот эти поставьте стирать, пожалуйста. Ага, да. И... да, да, да. Вещи поставьте. поставьте вещи стирать обязательно. Вот, но мы микрофончик выключим. <свят> <свят> <свят> вот. Эти времена заканчиваются. И... Уже пройдя не один непростой период в жизни, я следую правилу, что во время кризиса мы с вами готовимся к подъему, а во время подъема не забывайте готовиться к кризису. Не забывайте о том, что все периодически возвращается, мы с вами движемся не по какой-то прямой, которая все время вверх или которая все время вниз, мы с вами движемся вот по такой вот волнообразной схеме, то есть... Когда-то вверх, когда-то вниз, когда-то вверх, когда-то вниз, и после подъема всегда наступает кризис, испытание, проверка на прочность и, и так далее. После кризиса всегда бывает подъем, то есть это всегда. Поэтому, поэтому мы сейчас с вами готовимся к подъему. Мы готовимся к подъему. Смотрите, слушайте, может нам с вами э, понедельничные встречи перенести на воскресенье? Выходной, смотрю, собрался, народ так активненько. Вместо телевизора 1 мая, к тебе, к нам. Я думала, наоборот, никого не будет. Думаю, сейчас все в своих каких-то там делах, а смотрю, вы прям так молодцы, и активно собрались. Это хорошо. Вот, и uh, поэтому мы сегодня с вами будем говорить о теме, которую uh, в свое время uh, Людмила поднимала, запросила, да, то есть обсудить тему остаточно пассивного дохода в сетевом бизнесе. И вот, наконец-то, у нас uh, выдалось время для того, чтобы об этом поговорить, поговорить про остаточный или пассивный доход в сетевом бизнесе. Тема такая, знаете, <coughs> хайповая. Тема, которая, на которую как на мед слетаются все в сетевой. Да. Кто, вот да, даже вот если сейчас спросить тех, кто здесь присутствует, кто пришел в сетевой бизнес а, именно с точки зрения бизнеса на идею пассивного дохода? Я, да. я, я сейчас точно хочу пассивный доход. Да, да, да, да. да. Я, вот, ты... я тоже. Я тоже. Да. И я тоже. Алина, Людмила, да-да-да. Ну, 90% тех, кто понимает смысл сетевого бизнеса, их цепляет именно возможность получать остаточный доход в этом бизнесе. Я тоже. Я тоже пришла на идею пассивного дохода. Тоже пришла. вот Меня это зацепило. Я поняла, что здесь такая возможность есть. Увидела и и пришла в этот бизнес. Но самое интересное, самое интересное, что в том понимании, как мы это понимаем, Мария пишет, пассивный доход, дополнительный пассивный». Да. Вот мы сейчас с вами будем разбираться, что же это такое и как, как что нужно сделать, чтобы получать пассивный доход включила чат, потому что вижу, что в чате тоже пишете. Самое интересное, самое интересное, что вот в том понимании, как мы понимаем пассивный доход, как мы на него пришли, да, а сейчас мы еще поговорим, как мы это все понимаем, процентов, наверное, 95 тех, кто находится в сетевом бизнесе, они не получают пассивного дохода. Ну, то есть они не доходят до этого пассивного дохода. То есть эта тема очень всех влечет, всех зажигает, все сюда идут за пассивным доходом, но не доходят до этого пассивного дохода. Давайте разбираться, почему. Итак, давайте начнем вот с чего. Как вы понимаете пассивный доход? Что это для вас? Как вы это определяете? Что вы называете пассивным доходом? Поделитесь, пожалуйста, своими определениями, потому что если вы для себя не определили, что такое пассивный доход, то вероятность того, что вы это организуете, она стремится к нулю. Как вы понимаете пассивный доход? Что это такое? Ну вот, например, можно? Да, да, да, Алин. Всем привет, я немножко опоздала. Вот. Ну вот, например, когда ты отдыхаешь, когда ты а деньги все равно поступают, капают. Uh -huh. Uh -huh. Когда ты не работаешь, а доход все равно идет. То uh -huh. есть ты ничего не делаешь, а доход все равно продолжает идти. Ага. Ага, спасибо, Алина. Спасибо. Можно я? Да, можно, Наталья. Я тоже так вот, когда говорится, говорят о том, что это, что такое пассивный доход, то есть я лежу на диване, а деньги капают. Но я понимаю, что если я буду лежать на диване, они капают-капают и перестанут капать. То есть пассивный доход – это тогда, когда уже наработана структура, которая, команда, структура, которая вот она постоянно растет, и постоянно идут заказы, а, соответственно, и доход идет. Uh -huh. вот. И, но сейчас уже тоже радует иногда, что я вроде вот я в отпуске, а заказы поступают, так, вот не успеваешь их принимать. Uh -huh. Но это не пассивный доход, я понимаю, больнация, очень интересная сегодня встреча. Uh -huh. ага, спасибо, Наталья. Так. Спасибо, Вот Галина пишет, <Да>. Конечно, когда включаемся в этот бизнес, я говорила, что меня включило. Что нигде никогда невозможно получить такой доход в единицу времени, как усилие многих людей. У меня это был показательный 96-й год, когда был первый бонус 9 долларов. Я об этом говорю постоянно. Uh -huh. То есть невозможно было. И потом, конечно, когда включились огромное количество обучающих проектов, там много историй, слушаешь уже успешных людей, то, конечно, в принципе, складывается картинка, что я куда-то инвестирую, создала какие-то инструменты, uh -huh. откуда мне идет, ну, собственно, без личных моих усилий физических, uh -huh. то есть в нашем uh -huh. понимании, я пошла на предприятие, я по образованию педагог, я uh -huh. проработала там сколько там часов, да, получила за uh -huh. это деньги, но я потратила на это 8 часов времени каждый день, uh -huh. вот, а здесь получается, что... Да, вначале кажется, вот там создать что-то такое, э, и все, действительно лежать, ничего не делать. Так не бывает. То есть понимаешь, mm -hmm. когда создаешь именно инструменты, которые тебе несколько, да, вот этих, которые тебе просто приносят доход без личных твоих физического, возможно, ну, присутствия там. Конечно, ты участвуешь, конечно, ты развиваешь, но это именно инструменты, которые приносят прибыль. Mm -hmm. ну, вот такое понимание. Mm -hmm. Спасибо, Татьяна, Спасибо. Mm -hmm. Можно вот я еще скажу? Да, ну Конечно, приятно, когда есть деньги, и вложить их, и получать да, проценты, ничего не делать там. Но, допустим, если чтобы вложить деньги, их надо по-любому заработать. Чтобы uh -huh. э, дать квартиру, надо тоже заработать. Вот, и, ну и здесь тоже получается, что, ну вот в моем понимании сетевом, ну как бы вкладывать небольшое количество времени, без этого нельзя, потому что в любом случае, если ничего не делать, ничего не будет, ну и создавать вот команды, чтобы, вот как Татьяна сказала, чтобы зарабатывал не только ты, но и твои люди помогали тебе зарабатывать, но при этом в любом случае надо работать, и вот я как посмотрю, что и чтобы квартиру надо заработать, и деньги тоже надо заработать, тем более выкладывать деньги это тоже как Борис, потому что откуда мы знаем, что будет завтра или послезавтра с этими банками. Помните, угу. как в мультфильме "Простоквашино"? для того, чтобы продать что-нибудь не нужно, нужно сначала купить что-нибудь не нужно, то же самое, чтобы квартиру сдать, ее надо сначала откуда-то взять. Да, Татьяна, Людмила, спасибо, спасибо. Так, вот Галина пишет, когда набрала большую команду, которая работает, а ты можешь позволить не постоянно работать, но постоянно получать этот пассивный доход. Ага, спасибо, Галина. Есть еще у кого-то что-то добавить? Я просто хочу, чтобы вы все подумали на эту тему, чтобы у вас, вот, вы, вы не просто получили какой-то готовый ответ, а подумали. Гульнас, я хочу сказать еще. Да, Да, да, да, Дим, давай. Я хочу сказать, что ну, понятие пассивный доход, это вообще, конечно, такое, это иллюзия. В сетевом uh -huh. маркетинге не бывает пассивного дохода, потому что любой доход требует э, труда. Uh -huh. вот. и если человек, конечно, строит себе такую иллюзию, что он э, построит команду и будет сидеть и отдыхать, ничего у него не получится. Команда uh -huh. без э, капитана работать не может. Им надо, кто чтобы кто-то руководил. Uh -huh. Поэтому у меня такой иллюзии нету что в сетевом маркетинге пассивный доход. Ага. Здесь надо пахать. Ага. Вот. Спасибо. Спасибо, Дима, спасибо, спасибо за твою такую позицию. У нас... Я, очень... я, да, я, да, я, с, Димой, я с Димой согласна, девочки. Ага. Но ага. из своего опыта. У меня все-таки 20 лет опыта да, там uh -huh. у кого-то. Я хочу сказать, чем больше работаешь, тем больше пассивный доход получаешь. Когда ты перестаешь, ну, отдых, начинаешь отдыхать, на какой-то период эти деньги приходят. Но если этот отдых затягивается, то это как костер. Пока ты ветки подбрасываешь, он горит. Перестаешь подбрасывать, он начинает тухнуть. Поэтому пассивный доход, здесь, конечно, хорошо, что есть. Есть какой-то период времени, когда ты можешь потратить его на себя, вот, допустим, я уезжаю, да, вот, ну, ну, нет у меня возможности. Хорошо, что у нас семейный бизнес, что у меня муж работает, пока меня нет. Но не всегда, э, ну, получается так, как бы я хотела. Вот, mm -hmm. и поэтому, чем, если мало работы меньше получаем. Чем больше работы больше получаем. Поэтому здесь, конечно, все от времени и возможностей, в которые мы вкладываем бизнес. Uh -huh. От этого и пассивный доход зависит. Uh -huh. Uh -huh. Конечно, uh -huh. хорошо настроить его, чтобы он как бы постоянно, он все равно есть, этот пассивный доход, только не всегда в том количестве, в котором мы хотим. Uh -huh. Uh -huh. Ну, это Поэтому... можно, Марин, можно добавлю, пассивный доход это просто инерция, вот ты разогнала бизнес, да, и вот пока да, нет, я... инерции катится, да. Как только инерция падает, э, ну все, естественно, все остальное тоже тянет за собой. Ну, оно не падает, оно замедляется. Оно замедляется. замедляется. Да. Поэтому, конечно, да. хотелось бы, наверное, или ключевых людей таких искать надо, которые будут постоянно работать. Вечные люди, которые, Спасибо, Марин, спасибо. Вот, вот... Марина и Дмитрием. полностью. О, отлично, все, смотрите. Я а, тоже согласна с Мариной, потому что я за, за собой замечала, работаешь больше э, бонус, не работаешь меньше бонус. А, Короче, а... у нас все, все поняли. Можно расходиться, да? Работаем. Да, работаем. Смотрите, здорово, что поделились, и мы в процессе вот нашей беседы пришли к очень такому интересному выводу, да, что вот эта вот идея, что я что-то такое создам, а потом буду лежать на диване или там под пальмой, то есть рисовались какие-то разные картинки, да, и все, и, и там оно все само работает, все само происходит, и бизнес только растет, то есть доходы только растут, а я лежу под пальмой на диване, и все, все у меня шикарно. Артур, ты тоже хочешь что-то добавить? Да, можно, да? Мы тебя не отвлекаем от э, вождения? Нет, нет, э, сейчас слушал вас всех внимательно, где-то прерывался, где-то этот самый... Ну, э, нас вот э, игра э, Роберта Киосаки, вот это кэш путь к финансовой независимости, да, создать пассивный доход себе и выйти на, из крысинных бегов на большой круг. Да. Сетевой маркетинг – это один из карточек, на самом деле. Да. Сетевой маркетинг это больше активный доход, uh -huh. потому что без актива ничего ну, не добьет. Сетевой маркетинг может быть, может быть пассивным, и то надо всегда поддерживать, если у тебя там на третьей или на пятой, или на уже на десятой линии хотя бы три мощных лидера в разных uh -huh. ветках, только тогда можно. И то, надо всегда поддерживать, да, это человеческий фактор, он всегда, ну, есть человеческий Играет фактор. Играет роль, да, да, да. Да. Вообще, как дается? Пассивный доход, чтобы прийти, там, создать такой пассивный доход, чтобы выйти на большой круг. Естественно, нужно и банком пользоваться, нужно и инвестициями пользоваться, нужно и биржей уметь, этому все нужно научиться. Нужно и в недвижимость вкладываться. Но опять, везде тоже нужно поддерживать. Вот я вот вложил да. в, в, в недвижимость, купил там, сдал в аренду. Его надо и ремонтировать, и поддерживать, и ну, куча всего. Также и на бирже положил деньги, ты должен следить, где-то по, поднялась, вовремя снять, вовремя, если инвестиции в долгосрочном, не каждый день как рабочие, а к долгосрочному. Во всем. Но ну, сказать, чтобы э, есть такой конкретный отдельный пассивный доход, все относительно. Uh -huh. Везде uh -huh. нужно все равно вкладывать. Но только сколько ты времени туда вкладываешь. Если ты ходишь на работу, допустим, 8-10 часов ты там вкладываешь, а на бирже там заходишь там, в день два-три э, раза проверяешь, как дела. Да? Ну, наш бизнес, сетевой маркетинг, на самом деле, ну, пока у тебя не появилось 3-4 лидера в разных ветках, в 3 там, на уровне третьем или пятом, да, расслабиться у нас даже жестче работаем, чем кто-нибудь на работу, чтобы нужно вкладываться так с утра до вечера. Я просто, ну, когда структуру большую держишь, я вот даже сейчас смотрю, как нас работает, какой-то посильный доход, да? Ты постоянно в активе, в активе, в активе. Также и Татьяна, так же. Это я еще на расслабоне, потому что еще структура не такая сильная, мощная, но стоит чуть-чуть больше. Я помню, когда я был оригинальным менеджером, у меня в день было 50 встреч. Это просто мозг выносили. У меня Алина говорила, ну телефон, говорит, хоть туалет не бери с собой. Вот. Невозможно было кушать спокойно без телефона. Ну, вот такая вот. Ну, вы меня понимаете. Да-да-да. Спасибо Все, спасибо. Может, много сказал, но... Очень, а очень можно, А можно да. мне еще добавить чуть-чуть? Ну, Я добавлю. Так вот это, Слушаю, слушаю, слушаю, слушаю. И думаю, если был бы у людей просто... Сейчас видео включу. Если был бы просто у людей пассивный доход, ну, они бы, наверное, через месяц померли. Но не через месяц, но через год, потому что если ничего не делать, ни ум себе не заряжать, ничего. Что, что, что же хорошего в этом тогда в доходе, если ты живешь, не, ничего не делая, никому не помогая, не развиваясь, ничего? Это, на не есть тоже хорошо. Угу. Нет, это, это согласен. Человек, который создал пассивный доход, он не сможет длечь и отдохнуть. Как Роберт Киосаки говорил, да, я решил пойти, ну, думаю, все, уже создал, пойду на, на море, ну, полежал ты на этом море две недели, все, крыша едет, что-то хочется Надо что делать, делать. Да -да -да -да. невозможно просто сидеть, ну, У -у -у -у. согласен. Да-да-да. Хорошо, спасибо. Ну, вообще, я говорю, в процессе разговора мы пришли к очень интересным вещам. Спасибо, Артур, кстати, за аналогию, вот, за то, что есть два круга, да, то есть… Есть некий отрезок в нашем бизнесе, когда мы движемся к результату, а есть, если мы, нам удается создать этот механизм, то у нас есть тот, тот самый, так называемый, второй круг. Кто не играл ни разу в, в, в, этот, в денежную игру, обязательно, пожалуйста, сыграйте, для того, чтобы вообще сложилось какое-то понимание. Почитайте книгу Роберта Киосаки «Богатый папа, бедный папа», где он дает основные какие-то моменты то есть для понимания. Понятно, что книга сейчас, может быть, в наших реалиях не самая новая, но основные принципы для себя можно все равно взять. И, вот, и, и, и понимание приходит по поводу пассивного дохода в сетевом бизнесе, если мы понимаем вообще, что приносит пассивный доход. Пассивный доход приносит, вот если говорить с точки зрения бизнеса, да, с точки зрения вообще финансовых, каких-то денежных моментов, что является источником пассивного дохода? Вопрос в зал. Общее понятие. Инвестиция. А, инвестиция во что? Ну, Инструменты, в жизнь, которые... Можно вложить деньги под проценты. Так, это один из вариантов, да. Ага, как это можно назвать общим словом? Инструменты, которые создают бесконечный приток финансов. У, у, это, вот, у этого определения есть название? Это актив. актив. Активы приносят. Вот, есть такое понятие, как актив и пассив. Да? Пассив – это то, что забирает наши деньги и, и вообще ресурсы. Актив – это то, что приносит. И если вам. И, и активом может быть, и ценные бумаги могут быть активом, и э, дом, если вы его сдаете, и квартира, если ее сдаете, да, то есть вот дом, в котором вы живете, это пассив, потому что он забирает деньги. Вы в нее только вкладываете, но он вам денег не приносит. А если вы, например, квартиру сдаете, то это уже становится активом, потому что вы получаете доход от сдачи этой квартиры. И пассивный доход так называемый пассивный доход, приносят активы. И что в сетевом бизнесе у нас является активами? Это наша с вами структура, да, это э, структура, которая может состоять как из партнеров, так и из клиентов, а в идеале и из того, и из другого. Вот когда мы с вами создаем структуру и она начинает работать, это становится источником пассива. И у Остаточного дохода у пассивного дохода есть два определения. Первое определение – это то, к чему была близка очень Татьяна, да, то есть когда говорила, что э, пассивный доход – это когда я получаю доход, не вкладывая свои личные ресурсы, свое личное время и так далее. И если смотреть на пассивный доход с этой точки зрения, то если у вас есть э, хоть небольшая, но структура консультанты, то вы уже являетесь получателем пассивного дохода. И я тут вас всех поддержу. Понятие пассивного дохода очень относительное. Вот крайняя точка, это когда говорят, что я буду лежать на диване, и на меня будут постоянно сыпаться деньги. Это, это крайняя позиция. Вторая крайняя позиция говорит, что <coughs> вообще пассивного дохода такого понятия нет. Вот как вот первый вариант просто лежать на диване, и на вас будет просто так все сыпаться, вот и, и долго, и всегда, и еще расти. Вот такого нет, это точно. Но относительно пассивный доход в сетевом все же есть. Если у вас есть структура, которая помимо вас генерит товарооборот. Вот когда мы говорим, у нас есть личный товарооборот, есть групповой оборот. И а, то, что создается групповой оборот, это создается с относительным вашим участием. И поэтому пассивный доход, относительный пассивный доход, он есть вот за это и имеет смысл любить сетевой бизнес. То, что вы не способны перелопатить в одиночку, вы можете это сделать с вашей командой, вы можете сделать это с вашей структурой. Товарооборот, который создает команда, в одиночку вы никогда не создадите. И вот с этой точки зрения пассивный доход в сетевом все же есть. Не в том, как вот принято это понимать, да? но вы должны понимать, что это доход, который создается без моего прямого участия. Это э, товарооборот, который создают другие люди. И в этом смысле это действительно можно называть пассивным доходом. Второе определение, второе определение пассивного дохода, если посмотреть на это с другой стороны, пассивным доходом называют доход, который мы получаем от однажды вложенных усилий. Вы вот один раз, например, поработали с клиентом, и он вам После этого периодически заказывает, заказывает, заказывает, заказывает. Вам не нужно прикладывать столько усилий, как в первый раз. Вы один раз с ним хорошо поработали, и он вам начинает периодически делать заказы с меньшим вашим вложением усилий. То же самое, вы пригласили в команду партнера, один раз с ним поработали, его запустили, вырастили. Да, помогли ему, вернее, вырасти, не вырастили, помогли вырасти до определенного уровня, и он дальше самостоятельно работает. И он уже самостоятельно работает, создает товарооборот, за который вам компания тоже выплачивает определенный процент. Это тоже своего рода пассивный доход. И поэтому, когда мы с вами говорим о том, что пассивный доход – это то, что складывается только, например, из партнерской сети, это не совсем так. Пассивный доход можно получать и от клиентской сети. И мы еще с вами вот об этом поговорим, потому что это тоже очень важный момент. Клиентская сеть тоже может приносить пассивный доход. Это возможно не с любым продуктом, но с нашим продуктом это возможно. И если смотреть, если смотреть на пассивный доход с точки зрения бизнеса и понимать, что мне, пассив приносит, ой, мне пассивный доход приносит актив. Да? То есть вот у нас должно быть четкое понимание. Пассивный доход мне приносит актив. Что является моим активом? Активом моим является моя клиентская база и моя партнерская сеть. Вот у нас с вами два источника пассивного дохода. И вы абсолютно правильно сказали, даже, например, если у вас есть квартира, которую вы сдаете в аренду, за ней нужно смотреть, ее нужно приводить в порядок, нужно общаться с арендаторами, арендаторы бывают разные и так далее, и так далее. То есть вы не можете сказать, что вы совсем туда не вкладываете. И деньгами, которые вы куда-то вложили, вы все равно управляете. Поэтому актив требует управления всегда. Если вы активом перестали управлять, он стал неуправляемый, то Практика показывает, что на длительной перспективе вы, скорее всего, потеряете этот актив. Он, он перестанет вам приносить ваши деньги. Он растворится, он исчезнет и так далее. То есть вы его потеряете, и у вас не, не станет этого актива. Поэтому актив требует управления. Управление клиентской сетью в нашем случае, управление партнерской сетью. Это то, что у нас с вами остается. Поэтому э, пассивный доход в сетевом есть, но его просто нужно понимать, что у нас с вами есть э, пассив. Вот этот момент я хотела еще раз прояснить. Мы с вами в беседе, в процессе беседы это уже проговорили практически каждый. да. То есть э, единственное, я просто сейчас как бы фиксирую эти э, реперные точки. И э, есть определенные условия для того, чтобы можно было создать а, пассивный доход в сетевом. И одно из этих условий – это условия, касающиеся продукта, с которым мы работаем. Не с каждым продуктом можно создать а, пассивный доход а, как в клиентской, так и в партнерской сети. И главным условием для создания пассивного дохода в, в, у нас с вами в сетевом является… То, что продукт должен быть быстро расходуемый и возобновляем, то есть он должен быть репотребляемый. В этом случае у нас появляется возможность создать пассивный доход на базе продукта. Понятно, что есть какие-то продукты, которые не требуют вторичной покупки. Сказать, что в этих компаниях совсем невозможно создать пассивный доход, тоже нельзя. да. То есть там пассивный доход создается за счет других инструментов, может быть с большим количеством вложения ресурсов и времени. Но здорово, когда продукт помогает, когда продукт является инструментом для того, чтобы этот пассивный доход создавать. Поэтому, что касается продукта, здесь должно быть условие, того, что он репотребляемый. Конечно же, он должен быть качественный, иначе его не будут снова покупать. да? И у него должна быть цена, которая соответствует рынку, для того, чтобы его опять-таки покупали снова. Вот, то есть вот эти вот три основные критерия, они относятся к продукту. Вот, поэтому для того, чтобы создать пассивный доход, у нас с вами должен быть соответствующий продукт, который это позволяет делать. Второй момент, это, э, это вот такой, знаете, извечный спор в сетевом бизнесе. Кто главнее, клиенты или партнеры? Как всегда, да, у нас такая дилемма, кто же здесь важнее. И если мы с вами говорим про долгосрочный пассивный доход, то долгосрочный пассивный доход строится на клиентских покупках. На клиентских покупках. И если бизнес выстроен исключительно на партнерской сети, в, то есть у партнеров нет клиентов и в сети нет клиентов, это структура, которая очень быстро растет, она просто вот, вот взрывообразно вырастает, но она точно так же очень быстро схлопывается, если что-то вдруг пошло не так, если кто-то там решил, что нужно какой-то другой проект идти или еще что-то. То есть у вас вся эта сеть схлопывается и просто куда-то уходит в другое место. Почему? Потому что у этой сети нет вообще никакой привязанности к продукту. Нет лояльности к продукту. И э, эта сеть потребляет продукт, она может потреблять продукт, только потому, что это нужно для сохранения бизнеса. Когда сеть в большей своей части состоит из тех, кто привязан к продукту, она не может одномоментно схлопнуться и исчезнуть. Это невозможно. Потому что клиенты находятся в компании не для того, чтобы зарабатывать деньги. Они находятся здесь не потому, что здесь шикарный бизнес, не потому, что тут потрясающий маркетинг-план. Они здесь находятся потому, что им нравится продукт. Они являются конечными потребителями этого продукта, и они покупают его для себя, для личного пользования. Он им нравится, и у них идет привязка к продукту. И... Если ваша сеть... Вот сеть можно представить как вот человеческий организм. Есть кости, есть мышцы, есть жирочек. Да? И если говорить про скелет, это наши лидеры. Вот прямо вот это наш скелет. Мышцы это это подрастающие лидеры это те кто наращивают клиентскую базу, наращивают партнерскую базу это вот мускулатура а клиенты это наша с вами это наш с вами жирочек это то что то что нас питает это то что делает структуру стабильной это то что делает бизнес стабильно потому что клиентская сеть не подвержена вот этим вот каким-то, моментам, которые могут в одночасье разрушить ваш, ваш бизнес. И именно поэтому, когда я выстраиваю стратегию работы по бизнеса, первый шаг – это всегда мы проходим через создание клиентской сети. Мы проходим через то, что мы создаем эту клиентскую сеть вокруг каждого из ключевых партнеров. У этого подхода и много других плюсов, но еще плюс то, что Партнер всегда обрастает небольшой клиентской базой, не нужна какая-то огромная там клиентская база, но небольшой клиентской базой он обрастает людьми, которые будут покупать продукт, независимо от того, как, то есть им не важно, как у тебя идут дела в бизнесе, они все равно покупают у тебя продукт, потому что им нравится этот продукт. И поэтому долгосрочный пассивный доход можно выстроить только в клиентоориентированной компании, Компания, которая на первое место ставит продукт и его качество. А мы уже, как люди, которые работают внутри компании, мы, соответственно, занимаемся приглашением клиентов, партнеров и так далее. Но сама компания, она не является партнероориентированной. ориентированной Партнер-ориентированной компании очень быстро взлетают, очень быстро проходят пик и очень быстро начинают падать. То есть это очень нестабильный и ненадежный бизнес. И поэтому, вот если говорить с точки зрения пассивного дохода, с точки зрения пассивного дохода, то наличие клиентов в сети – это обязательное условие. Это обязательное условие, которое стабилизирует этот бизнес и делает ваш бизнес стабильным. Вот этот момент тоже очень важно понимать, потому что, то есть это, это, как я говорю, извечный спор, да, то есть вот что важнее, партнеры или клиенты, важно и то, и другое, но бизнес без, без клиентов – это такой очень сухой, очень поджарый бизнес, понятно, что он быстро бежит и быстро куда-то добегает, но с точки зрения куда-то долго бежать, его надолго не хватает. И тут еще, знаете, какой момент? Если бизнес построен исключительно на вовлечение только партнеров, которые идут зарабатывать деньги, то здесь возникает вопрос. А вообще, а кого больше, вот если посмотреть на рынок? Тех, кто хочет покупать продукт или тех, кто готов с нами зарабатывать? Вот Алина что-то говорит, но у нее микрофон заключается. Кто хочет покупать, конечно. Конечно, да. 80% людей готовы просто покупать наш продукт. И примерно 20% захотят что-то с этим еще зарабатывать. Есть какая-то промежуточная прослойка, которая дополнительно подзарабатывает, да, то есть чуть-чуть подзарабатывает. Они между клиентами и партнерами, то есть это такая промежуточное звено, но клиентов значительно больше, нежели людей, которых мы можем пригласить как партнеров. И э, поэтому, мы, когда мы не выкидываем из поля зрения клиентов, когда мы э, допускаем наличие в своей сети клиентов и работаем над этим, то есть мы можем охватить гораздо большее количество людей, с которыми мы можем взаимодействовать и делать их клиентами. Потом из клиентов можно кого-то выбрать, отобрать и предложить возможность зарабатывать и так далее. То есть можно дальше уже из этих людей кого-то отбирать, уже лояльных к продукту. Но продуктовая стратегия, она как раз позволяет создать долгосрочный пассивный доход. И то, что наша компания существует 23 года, это залог вот этой стратегии. Изначально компания продуктоориентированная, она клиентоориентированная. И вот если вы сейчас повспоминаете, то вы вспомните клиентоориентированной компании. Про них, как правило, не слышно. Про них, то есть они не гремят. То есть их название не, не, не, это, не, не всем, скажем так, известно, что-то подзабытое уже может быть, да, но есть компании, которые 20-30 лет благополучно существуют, ровно потому, что у них изначально выбрана продукт, именно клиентоориентированная стратегия. Вот. есть смешные такие как бы мемы на эту тему, да, то есть, представьте, если бы вы пришли в магазин покупать какой-то продукт, а вам бы начали говорить, смотрите, а вот этот вот кассир в прошлом месяце заработал рекордную зарплату 50 тысяч рублей, хочешь также? Да нет, я пришел просто продукты купить. Это вот... Это, это как раз для понимания того, как выстраивать бизнес, и иногда у нас с вами в голове возникает такой диссонанс, да, то, что <coughs> нужно больше про бизнес говорить, больше про, про, про, про какие-то там и наши вот внутренние вещи, да, про продукт надо меньше и так далее, то есть вот есть такие точки зрения. Но в этом случае то есть мы уходим в какую-то нашу внутреннюю работу, мы сжимаемся, мы уменьшаемся и становимся недоступными для более широкого круга, для тех, кто мог бы быть нашими потенциальными клиентами. Поэтому здесь очень важно соблюдать баланс. И я не просто так сказала, что пассивный доход можно получать даже с клиентской сети. Организованной, хорошо организованной клиентской сети можно получать пассивный доход именно в том смысле, как мы его с вами понимаем. Не как понимают тех, кого заманивают в этот бизнес, да, а именно как мы это понимаем. С однажды вложенного ресурса нашего времени мы можем получать доход многократно. Вот в этом случае, то есть в этом смысле и в клиентской сети есть пассивный доход. И не пренебрегайте созданием клиентской сети, не, то есть не думайте, что это не важно. Это важно. Это тоже часть бизнеса, это часть бизнеса, которая очень хорошо дублицируется. Теперь, если говорить про бизнес-часть, да, то есть вот про возможность получать доход от вложения усилий большого количества людей, то есть когда ты лично не вкладываешь доход. Понятно, что ты в любом случае этим управляешь и... Артур абсолютно прав. У меня на сегодняшний день вот это, это достаточно активный доход. То есть я в него вкладываюсь. Понятно, что по-другому, но я занимаюсь управлением этого бизнеса, управлением той организации, которую мы с вами все составляем. Делаю так, как, вот, как, как умею так и делаешь, называется. Учусь этому, изучаю, как это лучше делать и, и, и так далее. И когда мы говорим про именно партнерскую сеть, то как может выглядеть и как выглядит партнерская сеть, которая больше переходит в разряд пассивного дохода? Это сеть, которая обладает инструментами. Татьяна, спасибо тебе большое, ты об этом очень много говорила. Да? У, у, у партнеров есть инструменты, есть система работы, есть понимание как выстраивать свою работу дальше. Если ваша команда работает хаотично, если у, у нее нет понимания, как выстраивать свой бизнес у ваших партнеров, то говорить про пассивный доход здесь не приходится, потому что все по какому-то наитию, и не включается тот самый принцип дублицирования, про который мы очень часто говорим в сетевом бизнесе. Причем дублицирование тоже. Тут тоже есть такие крайние, крайние понятия, что дублицирование это когда тебя другой человек 100% повторяет. Не совсем так. То есть не может быть вообще 100% повторения ни в чем. Но есть инструменты, которые можно повторить, и это может повторить любой человек. Есть инструменты, которые повторить нельзя. И, например, один из инструментов, который можно повторять, в частности, в работе с... Клиентской сетью это клиентские чаты. Именно поэтому моя система выстроена на работе с клиентскими чатами через создание клиентских чатов и групповое взаимодействие с клиентами. Если мы говорим про бизнес, дублицируемая система это приглашение на презентацию, это проведение презентации и запуск новичка. На сегодняшний день запуском новичка, то есть запуском новичка у нас выполняет функцию «Стартовый тренинг», в той системе, которую мы нашими лидерами с вами вместе создали. Это дублицируемая система, которую может повторить любой лидер, подрастающий лидер со своей командой. Это дублицируемая система. И когда в, системе, когда в команде есть дублицируемая система, и команда ее взяла в работу и с ней работает, вот тогда ваша, ваш партнер можно, может быть относительно автономным, скажем так. Он имеет внутреннюю мотивацию, у него есть цели, у него есть система работы, у него есть инструменты работы, и он это несет дальше. И вот Артур тоже хорошую вещь сказал, когда у вас там в третьем, четвертом поколении появляются такие лидеры, это действительно делает вашу команду очень стабильной и вот это очень хорошо заметно вот в такие вот а, времена кризисов да то есть вот в такие непростые времена то есть я смотрю на свою структуру и это похоже на а, на реку если команда если ветка она многослойная да то есть там несколько лидеров в, в глубину уходит то это очень такая полноводная река и Пока она высохнет, то есть она одномоментно не высохнет, то есть она постепенно, она тоже сжимается, но там все равно остается достаточная глубина. Если нет лидеров, если нет глубине лидеров, то эта это такая та, речка, она быстро превращается в очень такую мелководную речку, она очень быстро милеет. И поэтому наша с вами задача, если мы хотим стабильный бизнес, который приносит пассивный доход долгие годы, нам очень важно смотреть в глубину. Нам очень важно смотреть и то есть, не только с первой линии работать, но и работать и со второй. То есть вы смотрите там, выбираете активных людей, высматриваете, да, и их все равно с ними взаимодействуете, все равно их взращивать, потому что это залог стабильности вашего дохода на долгие годы. И в нашем маркетинге, вот, если говорить про пассивный доход именно в работе со структурой, в нашем маркетинге это тоже прямо четко проявлено. Не в каждом маркетинге можно получать пассивный доход, длительный пассивный доход именно при работе с командой. И это маркетинги, в которых только ступенчатый маркетинг-план, вот только ступенчатая часть и больше, то есть это основная часть. Это значит, что ваши лидеры, когда подрастают, Начинают уменьшать тот процент выплат, который вы получаете. То есть вас догоняют. Ну, вы знаете нашу ступенчатую часть, она у нас динамичная, она у нас такая вот то есть она мотивирует. Это мотивирующая часть, конечно, но в таком спринтерском режиме бежать бесконечно просто невозможно. И люди, которые говорят, что маркетинг план с отрывной, с отрывной частью это, это плохой маркетинг план, они просто не понимают или у них нет задачи получать пассивный доход. То есть они нацелены на динамичную, активную работу и получение дохода в этой фазе. И наш маркетинг четко отсекает. Вот у вас появилась ветка лидера, и вы с нее начинаете получать фиксированный процент. Если даже ваши лидеры будут подрастать, они не забирают у вас этот процент, он все равно остается. Ну, Например, с первой линии 12%, да, это я сейчас про вторую лидерскую часть маркетинг-плана говорю, со второго уровня 6%, и как бы они ни выросли, они могут быть даже в ранге выше, чем вы, но вы все равно будете получать фиксированный процент от работы ваших нижестоящих команд. И это вот условно можно назвать, пассивным доходом. Ну, то есть это тот уровень, когда у вас появляется, условно говоря, пассивный доход. То есть если у вас вырос лидер, то в идеале, в идеале, да, это человек, который владеет навыками, инструментами для работы со своей командой. Понятно, что когда он вырастает выше, когда у него появляются свои лидеры, то есть у вас ваша, ваш бизнес становится еще более стабильным когда у вас второй уровень лидеров появляется, третий уровень лидеров появляется. И э, вот, вот опять-таки для понимания, да, то есть, э, я начина, то есть я могу говорить о пассивном доходе в своем бизнесе в том случае, когда у меня начинают появляться лидеры. Причем это не просто регистрационный номер в, в распечатке, это человек, другой человек, который владеет навыками, и владеет э, инструментами, и э, умеет управлять своей командой. Понятно, да? То есть э, у нас как бы бывает так, что вроде как э, есть структура, которая выполняет квалификацию лидера, но там либо кто-то из родственников, тот, или еще что-то, да? Но то есть это не, не, не реальный человек, который выполняет условия. Я сейчас говорю о том, что это должен быть действительно конкретный человек, который выполняет э, функции лидера. Вот тогда мы можем с вами говорить о, о том, что мы приближаемся к тому самому пассивному доходу. И если в вашей команде возникает несколько таких лидеров, три, 4, пять людей, которые имеют внутреннюю мотивацию, людей, которые знают, зачем развивают этот бизнес, у них есть цели. У них есть инструменты, и у них есть дублицируемая система в структуре, они взаимодействуют, работают со своей командой, и они могут это делать не так, как вы это делаете, да? у них это может быть какая-то своя система. Вот тогда мы приближаемся к той самой картинке, когда про, про пальму да? или про диван. Но в любом случае, этого, ну, то есть, эта картинка вряд ли осуществится, потому что люди, которые создают подобные системы, это не люди, которые лежат на диване. Это люди, которые и в процессе, и в процессе создания этих систем, они получают огромное удовольствие. Я вот за себя могу сказать. Вот, то есть... Артур прав, ну сколько можно там, неделю можно отдохнуть, да, и, и то, вот по опыту могу сказать, что неделю ты еще можешь как-то отключиться, но через неделю ты начинаешь снова работать, думать про работу, ты начинаешь снова думать про людей, ты снова начинаешь думать, а чтобы такого сделать, а, а как бы еще что-то замутить, и, то есть у тебя все равно мысли начинают в этом направлении крутиться. И создать источник пассивного дохода может человек который действительно любит этот процесс готов в нем двигаться готов работать выкладываться и так далее это не люди которые лежат потом бесконечно под пальмой то есть это совсем другого склада, склада люди и вы и вы ровно такие да то есть вот вы движетесь к этому вы стремитесь к этому и у вас есть вот этот вот внутренний огонь который да, понятно, что вот эта мысль по поводу дивана и так далее не возникает, потому что, может быть, какая-то усталость накатывает или еще что-то, дайте себе немножко передохнуть и, и двигаться дальше. <как> вот, поэтому вот остаточный доход в сетевом возможен, но не в том каком-то как бы вот, утрированном виде, как это иногда преподносится. Но он есть, и он есть на разных участках, на разных этапах работы, в разных направлениях работы, если все правильно выстроить и организовать. И если мы с вами хотим, если вы хотите выстроить бизнес, который вам будет приносить остаточный доход, пассивный доход длительное время, вам нужно выстроить план работы по созданию актива, который будет вам приносить этот пассивный доход. То есть это не случается случайно, это не происходит, потому что мне в голову пришла вот эта мысль, или мне кто-то ее заложил, это происходит ровно тогда, когда у вас есть цель, и вы к ней идете. Вы ставите это в качестве цели. И я думаю, что исходя из сегодняшнего разговора, появилось понимание, как вообще нужно выстроить свою работу для того, чтобы в ней появлялось пассивного остаточного дохода как можно больше. То есть если, если оценивать качество пассивного дохода, мы можем, знать, как соизмерять полученный доход, соизмерять с количеством вложенного времени и других наших ресурсов, денег, времени и наших личных сил, энергии. Вот это вот соизмерение и может давать нам а, понимание, куда нам двигаться для того, чтобы получать больший доход за меньшие ресурсы. Все поключали камеры, наверное, что-то есть сказать. Да-да-да, согласна, согласна полностью. Скажите, друзья, появилось ли больше понимания по поводу того, по поводу пассивного дохода в сетевом бизнесе? Ли... Отлегло, отлегло. Потому что, знаешь, когда делаешь, гонишься за этим мнимым счастьем, гонишься, гонишься, а не получаешь того, что якобы себе там нарисовал, оказывается, это не работает, а потом, блин, 20 лет ни хрена нет, а оказывается, все есть. Да, да, да. Угу. Оказывается, все есть, мы просто не так немножко смотрим, да. Угу. Ну, так что да, классно. Да, Гульна, нас очень напомню. прям такое понимание пришло. А теперь, как выстроить работу, чтобы как можно больше получать этого пассивного дохода. Есть мысли, как выстроить работу, появляется. Угу. Здорово. Угу. Спасибо, Наталья. Ну, прежде всего, это бесконечный, бесконечный трафик входящих контактов да, у людей, структуры рост. вот. Ну и, как говорится, просеивать, как вот на прииске, просеивать вот те большие слитки, которые на самом деле станут вот теми в глубине вот этими яркими личностями. Вот. Uh -huh. На это и уходит процесс. Но самое главное, что вот приходит, какое понимание, хочу поделиться очень важным, когда мы э, вот, желаем цель, и на пути мы не получаем кайф от прожитого дня, да? это получается, мы загоняем себя, потом включается много всяких таких ну, ненормальных состояний, болезней и так далее. А когда мы понимаем, мы научимся науч, получать кайф от достижения каждый день, вот и это сделал классно, здорово, и mm -hmm. в любом случае тут невозможно... Не прийти к тому, к чему хотим, да, ну, даже по простой причине, если мы знаем, что там сеть, в сети идет электричество, пальцы за засу, сонь вот То же самое, просто именно наслаждаться этим и не впадать в разные составляющие, Ой, плохо или хорошо, или хорошо, значит, так и должно быть. Вот. Научиться, вот это, наверное, вот 20 лет уходит только на это, чтобы принимать то, что происходит, этот опыт, классный опыт. Вот, вот для меня это вот это вот очень важный момент спасибо татьяна спасибо наконец-то получила это ответ от того что я все время говорю подписывайтесь но я сама когда-то подписалась имею скидку ничего из этого не получается. поэтому надо очень внимательно подходить кто хочет работать а кто будет клиентом потому что до этого у меня как бы не было ну, скидка это уже прошло бы не так и вот у меня в голове конечно была структура как это партнерская которая uh -huh. без клиентов uh -huh. неправильно я наконец поняла что это неправильная структура вот и сейчас это, мы в этот раз в детской школе у нас была тема «Брат и семья как воспитывать маленьких детей вот к нам к структуру uh -huh. приходят маленьких детей дисциплине личный оборот звонки приглашения вот, и, за, и поэтому вот как бы на первом времени надо все время следить, следить, сделал замки там это сделал, вот как с маленькими детьми, да, и мы говорим, почистил зубы, сделал уроки, вот. А это, как обращаться с подростками? Только дружить. Партнеры когда растают, с ними просто дружить. Уже uh -huh. там представлять их ничего не надо, просто дружить. Mm -hmm. Спасибо, спасибо Лимел. Единственное, я хочу, знаешь, вот, зацепила меня твоя фраза по поводу правильной, неправильной сети. Нет неправильной, неправильной сети. Они все правильные. Они просто нацелены на разные цели. У них есть у них разные задачи и у них разный результат. А так любая цель правильная, она к какому-то результату Любая сеть она правильная, она приводит к какому-то результату. Но зависит от того, что вы хотите. Чтобы просто чтобы ваша цель она совпадала с тем, что вы делаете. Да? То есть вот наша задача какая? Если моя цель – пассивный доход получать, выстроить сеть, которая будет приносить пассивный доход, то, соответственно, я должна делать соответствующие вещи. То есть я не должна исключать клиентов из своей, из своей работы. И, и, и у партнеров не исключать клиентов из, своей, из, из работы. То есть не делать вот эту сухую сеть. Вот, и а, в идеале, конечно, если мы говорим про, опять вот про клиентскую сеть, да, еще пару слов скажу, в идеале, если мы говорим про пассивный доход от клиентской сети, то это клиенты, которые делают покупки самостоятельно, то есть, когда мы говорим про пассивный доход, то есть, нам к чему можно стремиться? Есть клиенты, которых мы обслуживаем, да, то есть мы можем приносить товары и так далее, то есть они все через нас обслуживаются, а есть клиенты, которые обслуживаются самостоятельно, благо у нас в компании есть сервис, у нас есть обслуживание, вы можете клиентов своих отправлять в интернет-магазин. Они сами там будут покупать, они сами будут э, оплачивать, э, оформлять и так далее. Вы на это время уже тратить не будете. Это не значит, что мы с вами совсем не работаем с клиентами. Мы все равно с ними взаимодействуем, мы все равно им даем информацию, мы им помогаем, мы их э, просвещаем в плане того, как пользоваться нашими продуктами. Но какую-то часть из э, из всей этой работы, если ее можно отдать, то мы отдаем. И плюс, когда клиент, у нас зарегистрированные клиенты, я сейчас говорю про зарегистрированных клиентов, да, то есть компанию можем отдать только зарегистрированных клиентов, то компания со своей стороны тоже работает с нашими клиентами. Рассылками, какими-то там акциями, каким-то еще чего-то, да, то есть тоже помогает нам работать с клиентской сетью. То есть мы уже работаем четыре руки. Мы работаем со своими клиентами, и компания еще работает с нашими клиентами, и в итоге мы все получаем определенный результат. То есть это вот, то есть и с клиентской сетью можно работать по-разному, и с партнерской сетью можно работать по-разному. Раньше, например, что у нас было, да, то есть весь товар всей нашей команды проходил через нас. Да, то есть тебе нужно было весь этот товарный поток через себя пропустить. Сейчас это уже не обязательно. Сейчас все опять могут самостоятельно покупать, и через вас этот товарный поток не идет. Вы просто выстраиваете информационную работу. От этого от не очень хорошего понимания страдают лидеры, которые давно работают и привыкшие, что… То есть работа – это когда я вот взял флакончик, через себя поддержал его и дальше отдал. Да? Вот это вот работа. Но Наша с вами работа с командой и с клиентами, с нашими сетями, с клиентской и с партнерской, она больше заключается в информационной работе. Мы оказываем информационную поддержку и информационно работаем. То есть на сегодняшний день не обязательно, чтобы вот через вас каждый этот флакончик, каждый тюбик проходил. Это тоже дает больше свободы, высвобождает ваше время, ресурсы и дает возможность наращивать вашу сеть. Так, ну что, остальные, кто у нас сегодня участвует в нашей встрече, осталось ли у вас желание вообще создавать пассивный доход? Может быть, я уже его отбила. Конечно, конечно. Благодарю Гульнас. У меня больше образовалась, расширилась моя нейронная... По этому вопросу. Раньше нам я была такая вот, а теперь она мне обросла новыми связями в этом вопросе. Ага. Очень картинка нарисовалась. Спасибо большое. Спасибо, да. И чем, чем дальше вы будете продвигаться в бизнесе, у вас эта картинка будет все больше, больше, больше рисоваться. И будут появляться какие-то новые детали, что-то будет, чем-то будет обрастать, где-то будет больше понимания, то есть это все приходит тоже в, по мере роста, по мере опыта, то есть появляется понимание, потому что ну, мы все равно с вами предприниматели, да, то есть мы строим этот бизнес, мы как бизнесмены здесь выступаем, и чем глубже и лучше мы понимаем этот бизнес, тем лучше результаты получаем. Да, да, да. Хорошо. Благодарю. Спасибо. Спасибо, Олен. Друзья, ну что, на этом тогда мы сегодня с вами встречу будем заканчивать. И подытожим ее тем, что создание пассивного дохода это большой труд. Без нашего вложения труда мы не можем приблизиться к пассивному доходу. Но пассивный доход в сетевом есть. И это действительно то, к чему можно стремиться и выстраивать бизнес, который будет нам давать больший доход с меньшими вложениями наших усилий. Поэтому желаю вам, желаю вам обязательно прочувствовать и оценить тот доход, который вы здесь получаете, оценить пассивный доход, оценить его качество и поставьте себе цели для того, чтобы... Сделать его больше, сделать его более автономным, подумайте в этом направлении и поработайте со своими наставниками, в... то есть как это сделать, как сделать так, чтобы у вас появился более, еще более пассивный доход. Спасибо большое, Гульнас. Очень, очень полезно, конечно, да, и вовремя, как всегда. Как всегда, да, у нас всегда все вовремя. Хорошо, спасибо, дорогие друзья, всем плодотворного мая, заряжаемся на май месяц, и сегодня у нас с вами праздничный день, еще раз праздником. Всем, всем хорошего прошлого недели. Был нас, у нас ты еще не напомнила, что на, на завтра приглашаем на презентацию. О, Людмила, спасибо тебе большое, а прямо вот шикарно. Итак, в рамках построения пассивного дохода, создания пассивного дохода, наша команда проводит презентации для будущих бизнес-партнеров. Поэтому завтра в 6 часов вечера у нас все стабильно. Мы проводим презентацию нашего бизнеса. Приходите сами, приглашайте кандидатов и э, делайте шаги для создания пассивного дохода в нашем бизнесе. Завтра в 6 часов вечера по Москве встречаемся. Все. Всем хорошего дня, всем пока. Всех с праздником, до завтра. Пока-пока. Пока. -пока.